Почему магний так необходим при беременности? Магний принимает активное участие в формировании костей и, таким образом, играет важную роль на всех этапах роста человека. Работа нервной системы тоже зависит от магния, поскольку этот минерал действует как посредник между нервами и отдельными мышцами, управляет передачей нервных импульсов к мышцам, отвечает за то, чтобы мышцы не только напрягались, но и расслаблялись. Кроме того, магний является важным участником многих метаболических процессов. Он служит катализатором для многих ферментов и участвует в регуляции уровня инсулина и сахара в крови. Во время беременности потребность в магнии увеличивается примерно на 35%. Со второго триместра беременности потребность в магнии значительно увеличивается по ряду причин. Гормональные изменения во время беременности приводят к тому, что магний выводится из организма с мочой. Его уровень в моче увеличивается примерно на 25%. При возникновении нервного напряжения и стресса организму нужно много магния. Из-за физического и психологического напряжения будущей мамы потребность в магнии при беременности значительно возрастает. Тело беременной, как и тело ребенка, постоянно растет. А магний помогает организму строить и восстанавливать ткани и кости, что является еще одной из причин увеличения потребности магния при беременности. Как проявляется недостаток магния при беременности? Магний участвует во многих процессах в организме, поэтому и его нехватка может проявляться по-разному. Мышцы. Как правило, первыми признаками дефицита магния являются мышечные спазмы, судороги, боли в животе. Иногда возникают сильные мышечные напряжения в области шеи, плеч и спины, подергивания или дрожь, учащенное сердцебиение или аритмия. Поскольку матка в основном состоит из мышечной ткани, она также подвержена судорогам при дефиците магния. А это, в свою очередь, может привести к преждевременным родам, в исключительных случаях к выкидышу. Нервная система – недостаток магния в организме может вызывать нервную дрожь в руках и ногах, покалывание и онемение конечностей. Психика – дефицит магния может проявляться в некоторых психических проблемах. К примеру, у человека могут наблюдаться повышенная нервозность, раздражительность, депрессивные состояния. Артериальное давление – острый дефицит магния может привести к повышению кровяного давления и головокружению. В этом случае необходимо обязательно сообщить о симптомах врачу и следовать всем его предписаниям. Пополнение запасов с помощью питания. Поскольку в организме человека магния не вырабатывается, этот минерал должен поступать с пищей. Во время беременности суточная доза составляет около 400-500 мг. Продукты с высоким содержанием магния. Семечки, тыквы и подсолнечника, орехи кешью, миндаль, и неочищенные зародыши пшеницы. Бобовые, особенно фасоль и соя, продукты из неочищенного зерна, овса или коричневого риса, молоко и молочные продукты, зеленые листовые овощи, такие как шпинат и капуста, некоторые фрукты, в основном бананы, киви, виноград, сухофрукты, фенхель, кукуруза, картофель, шоколад. Минеральные добавки магния при беременности Не всегда потребность магния можно удовлетворить с помощью питания. В этом случае врач выписывает минеральные добавки. Они доступны в различных видах – растворимые гранулы, шипучие таблетки или капсулы. Однако не все добавки полностью безопасны. Поэтому во время беременности не стоит начинать принимать минеральные добавки на свой страх и риск. Прежде следует обязательно проконсультироваться с врачом или фармацевтом. Неправильно рассчитанное количество магния может стать причиной преждевременных схваток. Если вы принимаете препараты железа, то между приемом этих препаратов и препаратов магния должно пройти не менее двух часов, чтобы они не мешали друг другу усваиваться. Кроме того, нежелательно принимать магний между приемами пищи, так как это может вызвать диарею или боль в животе. Проблемы с пищеварением Многие беременные женщины страдают от проблем с пищеварением. Возникновение запоров в основном связано с увеличением количества эстрогена и гормона желтого тела. Прием магния во время беременности будет способствовать улучшению пищеварения, так как он оказывает легкое и слабящее действие. Но сначала обязательно обсудите точную дозировку с гинекологом. Желаю приятной вам беременности и легких родов. Если видео вам понравилось, пишите в комментариях. Ставьте лайк подписывайтесь на канал.